Всем привет, с вами Оля, и сегодня я хочу вам рассказать о том, какой скоро будет сериал выходить. Скоро подразумевает, ну, через две недельки, то есть уже будет сентябрь, и он будет выходить не так часто, ну, примерно раз в неделю, то есть по выходным. Может быть два раза. По крайней мере, в сентябре два раза. Планирую я сделать три сезона только этот сериал будет называться, ну, таким простым названием «Как трудно жить с близняшкой». Ну, этот сериал будет такой немножко обезбашенный а, Ну, в смысле то, что будет, а, а, как же сказать, много нереальных событий. Ну, не бывает же абсолютно одинаковых близняшек. Ну, по внешности-то они одинаковые, хотя иногда они бывают разные. Стрижка, прическа, вкусы. Ну, характер-то, в конце концов, он не должен быть одинаковый. Не бывает людей с одинаковым характером. Если вы будете его смотреть, то, пожалуйста, напишите, э, если... Не будете смотреть? а хотите посмотреть первую серию этого сериала, то, пожалуйста, напишите комментарий. Или, если будет много таких, ну, то я сниму, наверное, пробный эпизод. Ну, это такой эпизод, который подразумевает всю мысль сериала, а не первую серию. Ну, и это и значит пробный эпизод. Если будет много комментариев положительных и будет, будут писать, что снимай дальше, если будете так писать под другим видео или под этим, то я буду его снимать. А если не будет, то я его, наверное, не буду снимать. Чем снимать, если он никому не нравится. Ну, ладно, это было все. Ставьте мне пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии внизу. По поводу нового сериала. Ладно, всем пока. С вами был Ольская, налад за Доги 2002. Пока, до скорого.